So what is the younger? Приготовил ванну, скоро уже ночью будет плюсовая температура, и вот налью воды из колодца, чтобы окунаться. Кого еще, Кого еще?